Всем привет! Сегодня у нас 30 августа и мы наконец-то возвращаемся к нашим обзорам рынка. Мы немного поменяли формат, у нас раз в неделю по вторникам будет проходить еженедельный вебинар, все как мы делали в TopStopTrader. Также каждый день я буду укладывать свои мысли по рынку, и вы их сможете посмотреть либо в группе ВКонтакте, либо на YouTube, либо в Facebook. Вот. Видео они эти будут короткие, минут по 10, максимум по 15. Я постараюсь основную суть максимально сжато донести и, в принципе, показать, объяснить, откуда стоит заходить, что стоит ожидать по рынку и где стоит закрывать позиции. Это вот так вот тезисно. Не забывайте заходить в наши группы, здесь мы ведем интересные беседы, здесь мы укладываем интересные важные новости, в том числе из мира финансов, которые вам помогут в своей торговле. Если у вас есть какие-то вопросы, спокойно можете ко мне обращаться, либо в скайп, либо непосредственно в соцсетях, я всегда с удовольствием вам на них отвечу. Итак, 30 августа и мы начинаем наш обзор. Начинаем мы наш обзор, как обычно. С нефть Смотрите, ребят Вчера мы э, заходили в продажи да, То есть у нас продолжается Нисходящая тенденция И что стоит ожидать сегодня А сегодня нам стоит ожидать следующее У нас есть хорошая качественная область да, Это область 46.10 45.20 Такая хорошая 90 пунктовая область и именно здесь мы с вами Будем ожидать разворота Разворота в лонг. Что касается потенциальных целей, и потенциальных точек на вход. Данные кластерные вливания, да, это после вчерашнего дня, точка на вход 46 ровно, либо более точная точка на вход, да, когда пойдут сносить а, эти стопы, да, то есть все стопы а, лонгистов, которые прятали за этот лой, либо вот эти стопы, либо вот эти стопы. Поэтому а, я бы рекомендовал искать а, точки на вход, в районе 45.60 В районе 45.30 45.20 То есть это наиболее такие Консервативные точки на вход Опять же таки смотрите В подтверждение да, Посмотрим уровень Филбонача Как раз вчера идеально отработался 50% уровень И по целям что мы видим 45.57 И 45.22 22. Поэтому моя рекомендация вот в этой области, в принципе, во всей этой большой области искать покупок. У кого позволяет депозит, я бы начал уже потихоньку затариваться. К примеру, от 46 ровно. Кому депозит не такой большой, я бы посоветовал заходить от 45-60, от 45-30 да, в лонг. Что касается потенциальных целей. Внутренняя я бы рекомендовал начинать закрывать позиции в районе 46-10, если у вас не так много маржи. Основная, же, так, основная начальная цель это 47.25. На данном уровне можно где-то половину либо треть позиции закрыть. Что касается основных целей, я их жду 47. 75 48 55 вот в данной области ожидая на самом деле э, вполне допускаю что нефть может сходить намного выше да, то есть нефть пойдет на снос вот этих стопов и вполне допускаю что 49 в ближайшие одну-две недели мы можем увидеть а, опять же таки завтра мы Сможем скорректировать свой прогноз. Сегодня у нас уходят э, данные по запасам нефти, по бензину. Опять же таки не забывайте, что в Америке у нас э, тайфун, ураган. Некоторые заводы, э, нефтяные заводы не работают. Это может подстегнуть инвесторов на продолжительные покупки. В любом случае нужно смотреть, что и как у нас по запасам это в первую очередь. И на настроении инвесторов. То есть, есть вероятность, что они знают то, чего не знаем мы. И они ждут всего лишь катализатора. Когда этот катализатор сработает, то они будут в плюсе. Наша задача быть в плюсе вместе с ними. Это что касается нефти. S&P 500. Что мы с вами наблюдали? Вчера в понедельник. Какой понедельник? S&P 500. Что мы с вами вчера наблюдали во вторник? Мы наблюдали реакцию на запуск ракеты из Северной Кореи, которую направили у нас в сторону Японии. И в принципе фондовые рынки на это определенным образом отреагировали, но тем не менее все отыграли в американскую сессию. На данный момент инвестора не верят в эту угрозу, поэтому у нас в приоритете покупки. А, на что стоит обратить внимание. Во-первых, Print. Данный big Print здесь прошло 6200 контрактов. Это огромное количество контрактов, которое прошло в моменте времени от одного участника рынка. Поэтому он данную область будет в обязательном порядке защищать. Что касается потенциальных целей. У нас есть три потенциальные точки на вход, откуда мы можем хорошо закупиться. Ближайшая точка на вход это у нас 2446 данный класс вливания то есть смотрите когда мы вчера росли здесь у нас был объем который остановил э, вчера движение но остановил он движение у американцев опять же таки я не уверен что это было именно останавливающее движение вполне допускаю что кто то крыл позиции, да чьи то здесь могли быть стопы плюс также кто то мог по новой заходить в рынок так что э, судя по реакции судя по реакции здесь есть определенный интерес у крупных участников рынка, и отсюда цена может скорректироваться и развернуться сходить наверх. Как минимум, внутридневное движение порядка 6 пунктов оно вам может подарить. На данный же момент я стою в продаже от, данный, от данного бигпринта, и в принципе ожидая. В первую очередь движение вот сюда, здесь у меня уже стоит лимитный ордер, и здесь я буду крыть свою позицию. Порядка 6 пунктов, до 24 тиков это получится. Основные покупки я планирую брать от уровня 24.43, это под данной области проторговки, ну и практически гэп, да, который мы закрыли. Поэтому цена вполне может сюда скорректировать. Наиболее интересная же покупка может получиться от, данного, от середины данного бигпринта. Это уровень 24.38, 38.50. Вот. Что касается потенциальных целей. В первую очередь мы пойдем в лонг, чтобы снести все стопы, которые спрятали за, в данной области. Да, то есть все шарсисты, которые заходили в рынок, стопы свои прятали вот сюда. То есть в первую очередь мы, я ожидаю где-то... 24 55 24 57 50 да, то есть сюда в обязательном случае мы вернемся а, что касается потенциал движения все зависит от катализатора а, Будет ли у нас, да, то есть будет ли у быков поддержка, если она будет, то в, по, спокойно мы идем к уровню 24.72, а там уже останавливаемся и смотрим, переводим э, дыхание. Поэтому на ближайшие несколько дней, я думаю, даже до конца недели вполне эту цель мы можем взять. Опять же, не забывайте, сегодня у нас уходят данные по ВП, по США, у нас уходит и DP non а также у нас выходят запасы нефти. Все три новости на э, фондовый рынок и, в частности, на индексы могут повлиять, поэтому, пожалуйста, аккуратнее. Дальше у нас золото. Смотрите, золото у нас, опять же-таки, на эскалации конфликта росло, и, в принципе, вчера, вчера мы увидели такой значимый экстрем, насколько помню, это у нас хай данного Года. Сейчас цена у нас скорректировалась и отбивается от уровня хорошего качества 13.13. Это именно та цель, которую мы ставили себе еще в начале августа. То есть в принципе цена хорошо у нас а, от него отбилась, а в частности уровень 13.12 данные кластерные вливали. То стоит ждать по золоту. Смотрите, по золоту я жду коррекцию наверх. на 13 20 13.20, 13.20, 15.20 примерно мы можем увидеть вот такое движение и потом я жду коррекционное движение вниз примерно к уровню 13 13.04 13.03 в частности 13.0350 это у нас под с понедельника. здесь у нас есть интерес у крупного участника рынка здесь бы я я буду лимитку я выставлять не буду я буду поглядывать на то как цена себя, себя ведет в данной области в принципе, как только увижу подтверждение, я зайду с целью как минимум 13.24 и, 13, и непосредственно 13.31. Да, то есть, вот такие цели я буду преследовать. Это что касается золота. Смотрите, что мы увидим по йене у нас было несколько точек поддержки сопротивления мы их смогли продавить и сейчас цена у нас находится ниже данной области сопротивления область данная хорошая качественная, то есть она у нас начала отрабатывать еще в начале августа То есть раз два три 4 5 шесть, семь, восемь и 9 здесь мы остановились поэтому я рекомендую консервативный вход от уровня 91 260 если мы говорим про более агрессивный вход но с большим с большей вероятностью что нас возьмут в рынок я посоветовал взять под сегодняшнего дня то есть тот откуда мы вышли импульсом движением эта цена у нас 901 1160. отсюда я бы рекомендовал вам заходить в продаже как вы видите я выставил два лимитных ордера буду заходить и оттуда и оттуда в принципе сток всего 100 150 тиков это у нас 30 пунктов а, цель а, движения по йене я ожидаю вот в эту область она в принципе также у нас выступает как область поддержки сопротив и сопротивления неоднократно отрабатывала она такая эфирная а, и в принципе она составляет у нас порядка 400, 400 тиков если мы говорим о более точном Uh, более точной цели на выход я бы посоветовал вам uh, уровень 90-450, 90-400 ровно. То есть, uh, в этой области я бы перегнал вам свои продажи, закрывать и дальше смотреть, как будет цена реагировать на данную область. Либо она сможет накопить движение, в любом случае ожидать здесь флаит, либо она сможет накопить uh, дополнительные, скажем так, um, дополнительное топливо и сможет преодолеть данную область либо она скорректируется наверх опять же таки потенциальные точки у нас есть для новых продаж так что по Йене рекомендую дождаться дождаться небольшого коррекционного движения наверх за, с подтверждением зайти непосредственно в продажи и дождаться движения вниз на порядка Порядка 900 тиков. Это что касается иены на ближайшую, получается у нас 3 дня. Вот. Опять же не забывайте, сегодня уходят новости, есть определенный риск. И, э, в том числе если у вас счета в топ ТРЕЙДЕР реальные или фтп, вам торговать нельзя. Поэтому я предполагал дождаться, когда пройдет EDP Non-Farm и ВВП и уже после заходить в рынок. Дальше евро. Смотрите, по евро-доллару. Мы уже второй день ожидаем коррекцию сегодня был пропущен вход под фикс префикс short и данная скажем так торговая модель она заканчивается как раз в этой области также мы наблюдаем здесь помимо флэд про торговки большой ярко выраженный объем это раз, два. мы наблюдаем большую лимитку здесь порядка сколько 400 у нас да здесь у нас 403 контракта. Опять же, просто, просто так, такими деньгами никто раскидываться не будет. Значит, кто-то что-то знает и будет здесь цену останавливать. Главное, чтобы данный лимитный уровень не убрали. Тогда будет не все так весело. Здесь, я, в этой области, я бы порекомендовал вам искать покупки от уровня 1.19400, либо 1.19390. Стоп стандартный, 30 пунктов. Что касается потенциальных целей. Первая потенциальная цель, это после вот всего этого движения, это, в принципе, вот эти кластерные вливания 1.19.875.1.20. Данная область, она интересна, и, в принципе, именно здесь цена может остановиться, остановиться и начать либо корректировать, либо флетить. Что касается наиболее интересных для нас целей, это 1.20 380, 1.21, то есть это снос этих стопов и у нас обновление хая. В принципе, неделю назад в пятницу Драги э, качественно поддержал евро, и он у нас растет на этих заявлениях. Вполне допускаю, что до конца года евро может подняться до уровня 1.26. Опять же, таки, не забывайте, что если мы возьмем последние 9 лет, то с 2008 года средняя цена составляла по паре евро-доллар, по фьючерсу евро как раз 1.21. Минимум был 1.03, максимум был 1.60 с копейками. Поэтому 1.21 1.26 для евросоюза я думаю будут допустимые цены они не будут могут не останавливать данный рост и вполне мы можем увидеть эти цены другое дело вопрос как будет реагировать непосредственно доллар ФРС также заявила что намерено сжечь 3,5 половиной триллиона долларов это дает неимоверную поддержку доллару нас ждет битва С сентября по декабрь мы можем увидеть хорошую волатильность непосредственно большое количество точек на вход Итак, у нас остается два инструмента начнем с фунта по фунту смотрите на ситуация с одной стороны и максимально понятно с другой стороны немного неоднозначно в первую очередь мы с вами наблюдаем следующую картину мы смогли импульсным движением в том числе гэпом преодолеть данную область проторговки и дошли до, до верхней области про торговки с и сейчас корректируемся мое мнение мы даже не мы рынок показал нам хорошую точку на разворот в данной области это уровень был 1.28 и сейчас мы видим попытки фунта стерлингов укрепиться что касается интересных поровнее откуда стоит зайти это в первую очередь 1.28.85 это у нас динамический уровень динамический POTS в принципе смотрите уже тест данного уровня был и ничто не мешает нам зайти попробовать повторно что касается второго входа это у нас во первых нижняя граница то есть если это середина практически POTS да, то это у нас нижняя граница данной проторговки здесь у нас есть определенный интерес у крупного участника рынка он неоднократно защищал данную область также данный уровень 1.285657 у нас работал как зеркальный как уровень сопротивления поэтому если цена пойдет ниже то допускаю что как раз данная область удержит цену от падения и мы можем увидеть как раз окончательный разворот и движение наверх Опять же, на что стоит обратить внимание? У нас рисуется фикс-префикс. То есть, есть у нас это фикс, это у нас хай, это у нас вершина, в данном случае впадина, это у нас с вами обновление вот этого хая. Все, что нам остается, чтобы цена скорректировалась сюда, чтобы она вот здесь сформировала префикс, и цена идет у нас дальше наверх. По потенциальным целям. Смотрите, если мы говорим фикс-префикс, то основная цель у нас вот здесь. В данном случае это у нас будет да, вот этот уровень. 1,20, то есть либо верхняя граница 1,29,80, либо ни, либо нижняя граница 1,29,80, либо середина, в частности, по это у нас 1,29,95, 1,30 ровно здесь цена может остановиться либо начать флетить. То есть, либо она скорректируется ниже либо просто становится вот. если мы сможем преодолеть данный данную область я бы рекомендовал ваши продаю покупки закрывать на уровне 1.3060. это у нас во-первых стопы которые прятались за этих а и непосредственно хорошая область про торговки здесь очень много свое время контрактов было влито я допускаю что ниже цену от выше цену могут не пустить это же касается потенциального движения по фунту стерлингов на ближайшие э, я думаю даже не эту неделю вполне допускаю что на ближайшую неделю в любом случае завтра мы если что цели скорректируем и непосредственно по канадскому доллару э, по канадскому доллару я пока Картину вижу следующим образом, то есть э, у нас откатывает и повторяет те же самые движения, что и э, крудую. Я вижу движение в данную область, то есть вот она область, которая проторговывалась здесь. Допуская, что от уровня уровня 79.630 либо 79.455 цена может скорректироваться, либо между ними скорректироваться, накопить движение. И при условии, что наш план по нефти отработает, да, и цена у нас пойдет по нефти наверх, то то же самое пройдет и по канадскому доллару. То есть здесь мы накапливаем движение, сносим вот эти стопы, накапливаем движение. И разворачиваемся тем наверх что касается целей если мы говорим о внутридневных целях это у нас уровень 79 845 вот этот уровень который неоднократно у нас служил уровень поддержки и сопротивления и а, основной круглый уровень 08 а, выше в ближайшее минимум сегодня я цену пока не вижу опять же таки помимо нефти на канадский доллар у нас повлияет как ВОП по сша так и deep поэтому пожалуйста аккуратно и не забывайте выставлять стоп лосс это что касается у нас обзора рынка за сегодняшний день 30 августа среда следующий обзор рынка будет у нас завтра примерно в это же время Напоминаю, что обзоры вы можете посмотреть как на нашем канале. Не забывайте подписываться, ставить колокольчик, чтобы не забывать не пропускать наши обзоры. Также подключайтесь к дискуссии. Если вы считаете, что что-то я упустил, либо у вас есть свое мнение, спокойно прикладывайте скриншоты и аргументированно отставите свою точку зрения. Я всегда рад диалогу. Всем большое спасибо. Как обычно, всем желаю большого жирного профита, не забывайте про риск менеджмент, не забывайте вести торговый журнал и все у вас будет хорошо. Всем спасибо, всем пока-пока.